всем привет сегодня мы построим робота и как обычно давайте сначала посмотрим что он умеет не забудьте подписаться на канал и поставить лайк и поделиться своим мнением в комментариях во первых у него необычный способ перемещения на шаре и он умеет делать акробатические трюки У вращаются и сгибаются руки. К ним можно прикрепить любое оружие, которое вам нравится. А сейчас время туториала. Ставим деревянный бок и вытягиваем его вверх, чтобы его высота была 17,5 боков или 35 делений на рулетке. Заходим в плюсик и, и ставим настройки. Уровень скрепления на красный, а перемещение на 0.5. А поворот на 15 градусов. Подходим максимально близко, чтобы камера была у деревянного блока. И каждый раз поворачивая на 15 градусов ставим 24 блока. Должно получиться вот так. На рулетке масштаб ставим на шесть единиц и каждый блок вытягиваем и затягиваем, как я. У нас получился круг, теперь из него сделаем сферу. Внутри ставим стульчик и сзади него ставим блок. Садимся на стол, ставим тортик и шарнир. Сохраняем. Удаляем стульчик, отключаем фиксацию и теперь включаем либо шифлок, либо переходим в первое лицо. Теперь, когда мы прыгаем, мы отдаляемся. Летим до водопада и заново загружаем наш круг. У всех блогов, кроме шарнира, отключаем коллизию. Ставим заново этот стол, но уже под наклоном 15 градусов. Теперь у всего этого включаем коллизию и фиксацию. Повторяем все то же самое. Сейчас у нас уже 4 сферы, поэтому в следующий раз, когда мы будем копировать, нам нужно будет повернуть на то расстояние, которое у нас уже имеется, и к нему прибавить еще 4 деления. Если непонятно, то просто повторяйте за мной. Обратите внимание, как я ставлю стул. Вот мы и построили сферу. Сейчас мы построим тело, голову и руки. После того, как мы построили площадку для тела, к сфере приделываем механизм. Колеса не должны касаться площадки для тела. Присоединяем колеса к платформе. Здесь сзади, если хотите, можете построить дверь. У колес скорость ставим на 30, окружающий а момент на желтый. Прикрепляем голову к телу. Разукрашиваем и строим глаза. В голове ставим кресло пилота. И привязываем колеса на клавиши EQ. Строим руки. Здесь можете построить оружие и инструменты. Сейчас сделаю мощную пушку, ставим 15 пушек как я. Выделяем одну пушку, и включаем у нее прозрачность на сто процентов, потом стреляем из другой и у нее включаем прозрачность на сто процентов. И так делаем со всеми. Красим и начинаем делать привязку. Все это отвязываем от кресла пилота, кроме пушек. Левое колесо привязано на кейпад-1 и кейпад-4. А правое колесо на кейпад-2 и кейпад-5. Левые сервоприводы привязываем на кейпад-3 и клавишу P, а правые на клавишу P и кейпад-6. Магниты на клавишу R. Поршни правой руки привязываем на клавишу ZX, а поршни левой руки привязываем на клавишу CV. Осталось только все это настроить. Включающий момент у этих колес ставим на зеленый, а скорость на 3. У всех сероприводов включающий момент ставим на зеленый, а скорость на 4. Все, готово, сохраняем и заново загружаем. Теперь сейчас я вам расскажу про управление. Чтобы ехать вперед, нажимаем клавишу E, а чтобы назад клавишу Q. Руки управляются кейпадами 1, 4, 2 и 5. Руки сгибаются кейпадом 3 и 6, и их можно будет поднять вверх клавишей P. Чтобы активировать магниты, нажимаем на клавишу R. Чтобы стрельнуть из пушки, нажимаем на клавишу F. Чтобы раздвинуть левую руку, нажимаем на X, а чтобы задвинуть на Z.